Возлюбленная. Княгиня. Амазонка. Ее имя – легенда. Жизнь – история. Мировая премьера на сцене Большого театра Беларуси. 30 и 31 октября. Национальный балет «Анастасия».